Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и сегодня мы с вами поговорим о медицинской астрологии. На самом деле данная тема интересует меня очень давно, и она является предметом моих исследований, но поговорим об этом в моем блоге мы сегодня впервые. Ни для кого не секрет, что наш организм — это очень чуткий механизм. И все процессы, которые происходят внутри, они тесно взаимосвязаны. В первую очередь наши эмоции и то состояние, которое мы испытываем, очень сильно влияет на наше самочувствие. Наше же эмоциональное состояние зависит от Луны от ее аспектов в нашей натальной карте, а также от аспектов, которые есть в транзитах и которые мы часто обсуждаем в гороскопах на каждый месяц. Уже доказано, что 70% болезней провоцируются душевными страданиями, эмоциями негативными, которые мы испытываем и которые переходят в разряд таких хронических, скажем так. В этом видео мы с вами как раз-таки и поговорим об эмоциях, стрессе и как они влияют на наш организм и наше самочувствие. А также мы рассмотрим, как взаимосвязаны наши эмоции с Луной. Я расскажу вам, как можно стабилизировать свое эмоциональное состояние с помощью работы со своей Луной. И, конечно же, объясню вам, как в этом всем может помочь медицинская астрология. Как же связаны наши эмоции и физическое состояние? Ответ очень прост — психосоматика. Это целое направление в медицине и в психологии, которое позволяет изучить как раз-таки процесс влияния наших эмоций и состояний на возникновение, соматических заболеваний. Существует концепция, согласно которой наш организм постоянно заботится о том, чтобы поддерживать определенные условия нашего существования, одинаковую среду, которая считается комфортной. И, соответственно, какие бы изменения во внешней среде не возникали, организм будет стараться, скажем так, выравнивать реакции и таким образом сохранять э, стабильность и постоянство. Это теория гомеостаза, разработанная американским психофизиком Уолтером Кенноном. Именно Кеннон установил, что эмоции предшествуют физическим реакциям, а не наоборот. Когда мы находимся в стрессовых ситуациях, то в нашем организме начинают активно вырабатываться гормоны стресса — это Адреналин, кортизол и нонадреналин. Так срабатывает механизм выживания, который был заложен природой. На самом деле, эти гормоны подготавливали раньше организм к схватке, к выживанию. И на самом деле человечество шагнуло вперед, эволюционировало. Но этот механизм выживания остался прежним. И у нас получается вот такая формула, что есть стрессовая ситуация, и организм реагирует на эту ситуацию таким образом, что нужно выжить, нужно аккумулировать усилия, поэтому он создает выброс гормонов. И, соответственно, эти гормоны начинают сильно влиять на наш организм. Какие же эмоции бывают? Самый простой такой классификатор — это негативные и положительные. К положительным эмоциям мы относим радость, удовольствие, восхищение. Соответственно, негативные эмоции мы тоже можем квалифицировать. Это естественные и неестественные. Естественные эмоции — это скажем так, наша реакция на какой-то раздражитель. То есть это может быть гнев, это может быть неприятие какой-то ситуации, раздражение. И на самом деле эти эмоции помогают выжить и помогают нам правильно реагировать на те события, которые возникают в нашей жизни. Неестественные эмоции — это те, которые накапливаются. И их воздействие становится продолжительным. То есть они не возникают как реакция на какую-то ситуацию, а они будто бы фоново присутствуют постоянно, даже если внешние условия, в которых находится человек, меняются. Пример таких эмоций — это осуждение, обида, зависть. Соответственно, мы можем сделать вывод, что именно вот эти неестественные эмоции — то есть эмоции, которые имеют продолжительное влияние на организм, и становятся причиной плохого самочувствия и как следствие заболеваний. Причем опасность этих эмоций даже в том, что человек порою и не понимает, что с ним происходит. Он может просто ощущать некое вот такое увядание, упадок сил, и при этом ему тяжело связать это состояние как раз-таки с эмоциями, которые он фоново испытывает. В астрологии с эмоциональным состоянием связана Луна, ведь именно Луна в натальной карте представляет наш адаптационный механизм. То есть это планета, с помощью которой мы можем приспосабливаться к условиям, той среды, в которой мы находимся. Причем наша адаптация по луне тоже может быть разной. это психологическая адаптация, то есть это наши реакции, это биологическая адаптация, это наше питание э, и его коррекция. И конечно же, это социальная адаптация. То, как мы реагируем на все, что нас окружает на те события, которые происходят в нашей жизни, определяется как раз-таки Луной в нашей натальной карте. Ведь нами так часто руководят эмоции. И на самом деле знак, в котором находится Луна в нашей натальной карте, покажет нам тот орган, который очень сильно уязвим. И он страдает в первую очередь в связи с теми негативными продолжительными эмоциями, которые мы можем проживать. То есть по знаку Луны в своей натальной карте вы можете определить тот орган или систему, которые будут страдать в первую очередь, и по которым и будет проявляться психосоматика. К тому же знак Луны показывает... С каким органом в теле могут быть связаны фобии? Например, вот бывает такое, что человек боится заболеть, и страх как раз-таки этот может быть связан с тем органом, который обозначен на тайной карте знаком Луны. Чтобы было понятнее, о чем идет речь, я приведу пример. Рассматриваем мы Натальную карту и видим, что там Луна располагается в знаке Овен. Это значит, что если этот человек будет испытывать стресс, негативные эмоции, то в первую очередь будет страдать его голова. Он будет иметь частые головные боли могут страдать глаза. При этом может также возникать сонливость, либо наоборот частые бессонницы, которые будут приводить головокружением и способности вот плохо концентрировать свое внимание. Мы не можем опровергнуть тот факт, что именно эмоции, которые мы испытываем, являются маркером нашего состояния. И если изначально в натальной карте Луна находится в напряженных взаимосвязях с другими планетами, либо в транзите, она принимает сложное влияние от других планет, то это будет показывать нам, что человек уязвим, и он имеет склонность проваливаться в вот те самые негативные эмоции. То ли стресс, то ли негативная ситуация, неважно, это все может будто бы выбить человека из колеи. И как следствие, он вначале будет ощущать такой эмоциональный дисбаланс, но впоследствии это может также привести и к психосоматическим заболеваниям. Но на самом деле с этим можно и нужно справиться, ведь астрология не существует просто так. И большой плюс астрологии в том, что мы не только можем диагностировать какие-то психологические нюансы, но мы также можем и давать подсказку, как с этим справиться. Соответственно, мы можем работать с любой Луной, даже если она напряженная, мы можем с ней работать определяя вот те моменты в натальной карте, те ее аспекты, которые требуют проработки. Но давайте для начала проанализируем, для чего все это. То есть, какие преимущества имеет именно проработанная Луна, как она проявляет себя. Заодно вы сможете проанализировать, какая Луна у вас по ощущениям, проработанная или нет. В первую очередь... Проработанная луна дает сильный внутренний стержень. То есть человек может сохранять спокойствие в тех ситуациях, когда что-то идет не по плану. Он может искать выход из этих ситуаций, приспосабливаться, он может пересматривать какие-то вот варианты, то есть нет зацикленности на проблеме. Второе. Это непоколебимая уверенность и внутренний покой. То есть если в жизни все более-менее нормально, то человек может быть спокойным, он может расслабиться, он может наслаждаться жизнью. Соответственно, если луна не проработанная, то в тех ситуациях, когда все казалось бы нормально, человек все равно находит повод для беспокойства и причину для того, чтобы понервничать. И третье это способность извлечь пользу, даже самых негативных ситуаций. То есть люди с проработанной Луной не тратят свои силы на то, чтобы впадать вот в эти состояния, когда вот все плохо, все пропало, далее начинают жалеть себя. Когда Луна проработана, то человек принимает эту ситуацию, но далее думает, что с этим можно сделать. То есть мышление и внутренние ощущения настроены на конструктив. Итак, давайте рассмотрим напряженные аспекты от Луны к другим планетам и проанализируем, как с ними можно работать. А также отличным способом проработки Луны является внедрение новых привычек. И об этом мы тоже с вами поговорим. Итак, напряженные аспекты от Солнца к Луне часто дают проблемы с биоритмами. То есть, когда нужно активно работать, человек сдувается, начинается сонливость, усталость, нет настроения. Когда же нужно расслабиться, то человек, наоборот, полон сил и энергии, и ему сложно уснуть, ему сложно переключиться на досуг. Это также проявляется и в личных отношениях, в рабочих отношениях, когда нужно проявить напор, когда нужно продавить свою точку зрения, доказать что-то. Человек отступает. Когда же, наоборот, стоит расслабиться и наблюдать за тем, что происходит, человек активничает и пытается как-то решать эти вопросы. Задача человека с таким аспектом — научиться беречь себя. Большая проблема этих людей в том, что они не прислушиваются к своему организму. То есть они могут ощущать усталость, но будут пренебрегать этим и будут пытаться работать до последнего. Когда же есть возможность отдохнуть, они тоже могут ее не использовать и, соответственно, организм время от времени будет давать сбой. При этом таким людям нужно научиться и работать, и отдыхать, и достигать своей цели не в ущерб себе. Бывает так, что люди с таким аспектом вот, захотят достичь чего-то и будут это делать любой ценой, а точнее ценой своего здоровья, самочувствия. И, соответственно, движение к цели автоматически провоцирует то, что человек будет себя чувствовать плохо. Напряженные аспекты от Меркурия к Луне будут давать привычку смаковать негативными эмоциями. Такой человек, в принципе, очень сильно подвержен изменениям в эмоциональном плане, зависимо от того, что он слышит какая информация поступает в этот момент. Соответственно, если этот человек будет постоянно перечитывать новости в интернете или комментарии в интернете, это будет приводить к тому, что внутри будет тревожность, что будут какие-то навязчивые мысли, такое состояние некомфортное. И причем это даже своего рода зависимость. То есть человек понимает, что эти новости его расстраивают, что ему становится плохо от этой информации, но продолжает это читать и продолжает, скажем так, это прокручивать в своей голове. Поэтому задача людей с таким аспектом — это научиться контролировать вот этот информационный поток. Желательно избегать негатива, когда это возможно, и если вот есть сильное желание все-таки новости читать, то нужно устанавливать дедлайн, время. Вот сколько я готов этому уделить и четко фиксировать этот момент. То есть 5-10 минут человек читает новости и далее закрывает этот информационный портал. Напряженные аспекты от Венеры к Луне часто дают обеспокоенность своей внешностью человек может расстраиваться, если он кому-то не нравится, если кто-то сделал ему замечание. Также это аспект, когда человек склонен вкладывать все на потом из-за того, что на данный момент это сделать лень. Задача это вести дела аккуратно, планировать, делать что-то каждый день, хотя бы по чуть-чуть. Также Обычно очень помогает людям с таким аспектом покупка качественных вещей, которые будут каждый день в использовании. Это как раз таки будет удовлетворять потребности Луны в красоте и комфорте. Также на таком аспекте очень хорошо работает тема реализации маленьких желаний. Когда человек каждый день устраивает себе маленький праздник, чем-то себя радует, и, соответственно, это очень сильно заряжает. К тому же подойдет все, что касается творчества. Поэтому, если у вас есть такой аспект, и вы считаете себя творческим человеком, то обязательно находите время для рисования, пения, либо для другого вида творчества, которое помогает вам ощущать себя хорошо. Напряженные аспекты от Марса к Луне часто проявляют себя как вспыльчивость и агрессия. И возникает это по той причине, что человек внутри себя ощущает постоянное напряжение, он будто бы готов принять вызов, готов с кем-то бороться. И любое какое-то даже безобидное вмешательство на его территорию, это уже будет восприниматься как вызов. И это люди, которые очень легко могут взорваться, вспылить. И, соответственно, для того, чтобы эти эмоции высвобождать, таким людям нужно иметь физическую активность. Движение вообще обладает целительным свойством. Оно способствует прекрасной работе мышц, сердца, прокачивание крови тоже происходит во время активного движения и в том числе вы еще сможете и расслабить свою луну напряженные аспекты от Юпитера к Луне часто дают плохое эмоциональное состояние из-за тех амбиций которые не были достигнуты то есть человек изначально себе какую-то планку придумал поставил но не реализовал и потом корит себя за это и ощущает плохо на разных уровнях, и на эмоциональном, и на физическом. Также эти состояния могут переходить в зависть, когда человека начинают раздражать другие люди, которые сумели достичь результата в определенных направлениях, у которых все получилось, которые работают и стараются. Что важно делать, если у вас есть такой аспект натальной карте? В первую очередь, старайтесь не только цель ставить, но и приходите к пониманию, как к этой цели можно, как ее можно достичь. И это должны быть какие-то маленькие шаги, которые вы будете выполнять каждый день. Если же на вашем горизонте появляется человек, который вас раздражает, то признайтесь себе в том, что на самом деле вас может мотивировать то, как человек достиг результата в чем-то. И вы можете вот это чувство зависти, раздражения трансформировать в мотивационное чувство, когда вот вы смотрите на этого человека, и вас он вдохновляет. Вы хотите тоже развиваться, глядя на него. Людям с таким аспектом важно научиться что-то делать и при этом не тратить свое время на осуждение других. Вас то и дело может отвлекать э, то, как себя ведет другой человек, и вам хочется оценить его действия, поступки. Но сдерживайте себе, себя и не тратьте на это энергию. напряженный аспекты от Сатурна к Луне довольно сложные, и они часто дают пессимизм, подавленное состояние. Человек склонен давать важность тем проблемным ситуациям, которые возникают в его жизни. И часто он обращает чересчур большое внимание на какие-то проблемы, на то, что можно было бы, скажем так, не настолько акцентировать или даже избежать каких-то ситуаций, если не давать им так много своего внимания. Часто эти люди впадают в пессимизм, особенно если случается что-то неприятное с их близкими, либо даже если эти неприятности происходят в их жизни. Бывает так, что с таким аспектом человек склонен перекладывать груз ответственности на плечи другого человека. То есть подсознание работает вот так, что в моей жизни проблема, значит, мне должны прибежать на помощь если они меня любят и при этом человек может даже и не попросить этой помощи он будет сидеть ждать эта помощь не приходит и тогда возникает обида на тех людей кто не помог и не подсказал поэтому задача людей с таким аспектом повысить уровень своей осознанности и в первую очередь научиться задавать себе правильные вопросы то есть не за что мне все это а для чего мне все это и Такая формулировка будет позволять настраиваться на то, чтобы решить вопрос, справиться с проблемой, а не на поиск виноватых. Людям с таким аспектом важно проживать свои эмоции и позволять себе их проживать, но при этом и отпускать их, не накапливая в себе. Напряженные аспекты от Урана к Луне часто дают странные эмоциональное состояние, реакции, и порою эти люди пытаются быть похожими на других, запрещая себе вот проживать те эмоции, которые будто бы не вписываются в общую картину. Это может быть, например, желание часто менять обстановку, в которой человек находится, куда-то ездить. Это может быть потребность испытывать яркие эмоции, и часто такие люди могут увлекаться чем-то рискованным, опасным даже для жизни, чтобы не происходило таких ситуаций. Важно время от времени давать себе возможность прожить эти эмоции, но осознанно. Например, время от времени посещать аттракционы. И это будет позволять, с одной стороны, вот ощутить этот выброс адреналина, испытать яркие эмоции, но с другой стороны не подвергать свою жизнь и свое здоровье опасности. Таким людям важно избегать рутины, однообразия в своей жизни. И это касается любых задач, которые нужно выполнять. Даже дорога на работу может быть разной. То есть старайтесь один день идти одной дорогой, на следующий день уже как-то иначе. Старайтесь вот такие повседневные привычные задачи выполнять каждый раз по-другому. И это тоже будет вам давать на самом деле эмоциональное удовлетворение. К тому же людям с этим аспектом желательно внедрять современную технику, устройство, приборы в свою повседневную жизнь. И именно наличие такой техники может давать ощущение комфорта в собственном доме. Напряженные аспекты от Нептуна к Луне дают очень яркое воображение. И часто это люди-идеалисты. Они хотят видеть мир идеальным и склонны уходить в свои эмоции, в свои фантазии, в свой вымышленный мир ради того, чтобы хотя бы вот в эти моменты не думать о несовершенстве этого мира. Отсюда может быть пристрастие к алкоголю, либо веществам другого характера, которые позволяют изменить свое состояние сознания и хотя бы на время погрузиться в иной мир, в котором все... Хорошо. На самом деле длительная эмоции, которая фоново может плохо влиять, — это чувство вины. Вот прям часто у людей с таким аспектом оно прослеживается. И на самом деле в первую очередь нужно с этим чувством работать, внедряя новые привычки. И человеку буквально нужно себя приучить воспринимать реальность ситуации в своей жизни иначе. То есть не винить себя каждый раз, когда что-то идет не так, а понимать, почему другие люди себя так ведут. И понимать, что не всегда это, скажем так, ситуация, которая возникла по вине этого именно человека. То есть на самом деле Нептун в аспекте к Луне нужно прорабатывать через эмпатию, и понимание других. Но часто в проработке этого аспекта помогает очень творчество. Поэтому люди с таким аспектом могут расслабляться, когда фотографируют, снимают видео, рисуют. И если у вас есть к этому талант и стремление, если вы обладатель этого аспекта, то дерзайте. Напряженные аспекты от Плутона к Луне — часто дает склонность к драматизации абсолютно всего, что происходит в жизни натива. В том числе это восприятие всего как фатума, как данности, будто бы вот есть на данный момент что-то хорошее в жизни, но оно ведь обязательно может прерваться в любой момент. И человек даже ну, не настолько… Свое внимание концентрирует на том, что происходит сейчас, он даже не позволяет себе этим насладиться. Он думает о том моменте, когда это все завершится, и когда опять наступит какая-то вот темная полоса. У людей с таким аспектом часто формируются очень сильные эмоциональные привязки, а также они склонны вступать в созависимые отношения. Натив склонен впадать в состояние жертвы, либо в определенный момент он, наоборот, может проявлять агрессию, нападать, что, по сути, является разными полюсами одного и того же, и того же состояния. И людям с таким аспектом тоже нужно работать над собой, разбираться в своей психике и научиться нужно понимать других людей. Если же рассматривать простые примеры, как можно справиться, нейтрализировать, скажем так, этот аспект, то это, например, просмотр фильма, фильмов ужасов. Если человек начинает себя накручивать, придумывать что-то страшное, он может включить фильм, в котором реализован этот сценарий, и будто бы отпустить свою эмоцию, в этот фильм, и чтобы она завершилась, завершилась, освободила человека вместе с просмотром этого кино. Иногда помогает прослушивание музыки интенсивной, которая подходит именно под то состояние, которое есть внутри, которое откликается. Ну и, конечно же, разговор по душам тоже подойдет, но здесь важно, чтобы человек не нашел свободные уши и не начал просто жаловаться и ныть, а чтобы этот разговор был конструктивным, и чтобы цель этого разговора была как раз-таки в том, чтобы разобраться в себе. Но на самом деле изменить свою жизнь — это еще полдела. Нужно также избавляться и от негатива в Душе. Ведь очень часто из-за того, что мы застареём в событиях прошлого, в негативных каких-то ситуациях, которые нам... Всем пришлось пережить в тот или иной момент нашей жизни. Но с одной стороны, застревая в этих ситуациях, мы мешаем себе воспринимать ту реальность, которая нас окружает. И часто мы пропускаем даже какие-то положительные события — переводя свой фокус внимания в вот то прошлое, когда нам было неприятно. Порой вот эту привычку к хандре и меланхолии можно устранить простым способом, с помощью аффирмаций, то есть когда человек каждый день настраивает свой ум на то, чтобы э, мыслить в позитивном ключе. Как мы с вами выяснили, психосоматические заболевания возникают вследствие длительных негативных эмоций которые человек испытывает и будет страдать тот орган или система которые соответствуют знаку в котором находится луна в натальной карте поэтому работая с астрологической картой мы можем выявить и предупредить возникновение определенных заболеваний если мы скорректируем поведение этого человека и дадим ему те подсказки, как именно стоит себя вести в той или иной ситуации и к чему есть предрасположенность именно в эмоциональных реакциях. Для того, чтобы разобраться в себе и избежать множества неприятных ситуаций, я приглашаю вас на свой уникальный тематический курс «Медицинская астрология». Это раздел в астрологии, который как раз-таки занимается изучением влияния планет, светил и их аспектов на здоровье человека. Мы с вами на курсе рассмотрим причины возникновения заболеваний и механизмы, когда болезнь включается. А также будем рассматривать слабые места в нашей карте — и конечно же будем работать с тем как укрепить эти слабые места и как настроить свой организм на хорошую работу. Вы с помощью этого курса сможете подобрать правильное питание для себя и своих близких, а также правильные физические нагрузки, которые будут подходить именно вам. мы с вами разберемся еще с такой темой как зачатие и роды. И будем рассматривать этот вопрос не только по натальной карте, но и по прогностике. Вы поймете, как составлять свой личный календарь красоты. То есть, когда лучше посещать стоматолога, а когда лучше идти косметологу. Медицинская астрология не заменяет традиционной медицины. Поэтому, конечно же, астролог не может ставить диагнозы либо подбирать лечение, не являясь врачом. Но, тем не менее, с помощью знаний по медицинской астрологии многие вещи можно корректировать, а многих можно даже избежать. Этот курс подойдет как новичкам, так и опытным астрологам. И самое главное — это то, что те знания, которые вы будете получать на каждом уроке, вы сразу же сможете применять в своей повседневной жизни. То есть на этом курсе нет информации и теории, которую вы бы не смогли использовать на практике. Самое важное, что обучение будет проходить онлайн, а это значит, что нет привязки к времени и к месту. Приобретая этот курс, вы можете проходить его в удобное для вас время, находясь на любой точке нашей Земли. Ну что, готовы присоединиться к интересному миру астрологии? Тогда переходите по ссылке, которую я оставила внизу под этим видео, и регистрируйтесь на курс. До встречи!